Вы знаете, что э, постановление суда Верховного уже окончательно было, чтобы передать авангард э, пользованием Министерства спорта. И э, тоже спасибо нашему правительству, оно постановило, что э, авангард уже окончательно переходит э, под патронат, под, под так можно сказать, Министерство спорта. И в дальнейшем есть понимание... И правительство, кабинет министров готов выделить средства, чтобы довести этот авангард до ума, и чтобы действительно там занимались дети, сборные, и был центр. И министр, кстати, выдвинул такую идею, чтобы этот авангард сделал центр олимпийской подготовки именно по хоккею. Понятно, что вся хоккейная общественность, родители, дети, и все команды, и сборные поддержат это. Ну да, Льда не хватает традиционной, конечно, и раньше это была база Сокола. И в советское время и, и в независимой Украине Сокол все время там базировался, играл, детская школа Сокол была там постоянно. Конечно, и дня не проходят, чтобы я не встречал родителей, они меня спрашивают, ну когда, когда, потому что мы уже измучились сами, детей измучили. Переезжать в катка на каток. Мы просим, чтобы была база. Мы для этого все делаем. Витископ спортивный видео.